Эксмо Космос. Новая игра, в которой можно поучаствовать на криптовалюте, а именно в разных турнирах и открытых играх. А общаться с игроками можно в телеграм-чате. Не забывай также, что присутствует реферальная программа, поэтому ссылочка будет в описании под видео. Участвуй, выигрывай, участвуй в мероприятиях и покупай в магазине свой корабль. Познавай криптовалюту. Всем привет! Итак, сегодня мы поговорим о том, как заработать на фейсбуке Поэтому смотрим внимательно, быстренько и рассматриваем, что к чему да и как. Погнали! Первый сервис, который мы будем использовать, это AdmiFast. На нем мы будем чисто просматривать видеоролики, а именно с Ютуба. Потому что за них больше начисляются кредитов, которые в дальнейшем мы будем использовать для того, чтобы заработать деньги. То есть 7 баллов мы получаем за 30 секунд просмотра видео после того как мы просмотрели достаточно количество видео мы переходим на другой сайт на player app на котором мы листаем до самого конца листаем и ищем поисковик его можно наверху просто вбить однако лучший вариант на данный момент чтобы вы быстрее сориентировались и лучше быстрее заработали деньги это именно найти его. Давайте пролетаем... О, блин, я, его, кажется, пропустил. Сейчас это, давайте наверх. Вот он. All of Games. Все другие торговые площадки. Щелкаем на него. После как щелкнули на него, нас сразу же перекидывает на такой поисковик, где мы нажимаем из алфавита F. Как видите, тут от A до Z. Нам нужен именно F, мы щелкаем на нее и нас перекидывает, собственно, на нее. Дальше Facebook щелкаем. Ссылочка на оба проектика будет в описании под видео. Регистрация простая. Нужно всего лишь подтвердить ваш mail. Итак, аккаунт Facebook, купить, продать, торговля. Нас интересуют именно лайки. Как видим, вот они. Купить, продать, торговля, лайки. Щелкаем на этот пунктик. Далее, после, смотрим цены и совокупность продажи лайков. Сколько стоит 100 лайков, для примера. К примеру, вот 100 лайков продают за Facebook за 1 доллар. Это довольно неприемлемая такая цена, то есть мы можем также продать за 1 доллар 100 лайков. Или же больше лайков за большую цену. После чего, как мы выбрали, можем выбрать, если хотим купить тариф, то есть 50 лайков, 100 лайков, 200, 250, не имеет значение. Выбрать пароль, то есть если там пароль стоит на данном площадке. Срок поставки, то есть за какой период времени нам придет. И тип объявления. На данный момент нас интересует опубликовать новый список. В нем мы прописываем имя, то есть, точнее не имя, а название, описание. Сколько лайков сделаем, установить ли паспорт, то есть именно пароль, и последнее, что тут нужно, а именно time, то есть за какой период времени это сделано. Все, что касается этого, я вам рассказал. Вот таким нехитрым путем можно заработать неплохие деньги. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.